Здравствуйте, друзья, с вами Мария Щербина, я партнер команды Smart Money. Сегодня я хочу вам рассказать об обучении в команде Smart Money. Почему я решила проходить здесь обучение. Когда люди начинают работать в сетевом бизнесе, перед ними неизменно встает вопрос, а где брать людей и как их приглашать в свой бизнес. Стал этот вопрос и передо мной, потому что старые приемы и методы приглашений такие как звонки в скайпе, беседы с родными и близкими, стали уже очень малоэффективными или почти не работают уже. И я стала понимать, что нужна определенная система работы по привлечению партнеров в свой бизнес. И вскоре случайно, хотя случайности говорят не бывает, бывает только закономерности, мне попал курс Smart Money. И я поняла, это то, что мне нужно. Изучив этот курс, я действительно получу систему работы по автоматизации своего бизнеса. Получу систему работы по привлечению партнеров. Чтобы мои слова не были голословными, я покажу вам уроки, которые мы проходим. Вот смотрите, сейчас я зайду в кабинет по обучению смарт Вот смотрите. Я листать буду медленно, а вы просматриваете, какие мы здесь изучаем уроки. Вот зелененьким, это я уже эти уроки прошла. Вот такие маленькие кружки. Здесь мы выполняем домашние задания. Если мы его выполнили, нам приходит вот, э, ответ, что домашнее задание выполнено. Я сразу скажу, что здесь идет обучение от простого к сложному. Мы выполняем уроки, отправляем выполненный урок кураторам своим. И нам приходит ответ, что задание принято к исполнению, проверено. И нам открывает следующий урок. Мне это очень нравится, потому что перепрыгнуть нельзя. Нужно изучить все в системе. И поэтому здесь еще у меня, что привлекает, скорость изучения вот этих уроков. Я работаю со своей скоростью. Если я могу, я их быстро изучаю. Если времени мне не хватает, то я изучаю их тогда, когда смогу. То есть никто никого не подгоняет. Здесь в обучении наши кураторы вам покажут, как правильно настроить свою страницу ВКонтакте. Это один из первых уроков. Затем вы здесь научитесь, как создать свою группу ВКонтакте, на которой разместите свое коммерческое предложение. Я сейчас покажу, что я создала свою группу ВКонтакте. Заходим в мою группу. Вот это моя группа в которую я размещаю свою информацию. И здесь я собираю своих подписчиков в эту группу. Здесь вы научитесь создавать свою воронку продаж, научитесь создавать серию писем, серию рекламных писем, и вы разместите эту серию писем в рассылщик Сёнлер. В уроках вам все подробно расскажут и распишут, как это все создавать. Вы запустите здесь свой первый трафик. Вам покажут различные сервисы и рекламные площадки, на которых вы эффективно будете размещать свою рекламу. Вы получите трафик и очень хороший трафик. Это ваши будущие партнеры, ваш бизнес. И, соответственно, это деньги. Давайте вот снова перейдем в кабинет обучающий. Вы здесь освоите различные инструменты, которые будут очень вам необходимы для работы. Ведь кроме вот этих вот рекламных площадок, вы должны уметь владеть различными инструментами, такими как Photoshop, снимать свое видео в Camtasia Studio, обрабатывать его, размещать его на YouTube-канале. Вот здесь, на уроках, все это вы изучите. Вот здесь смотрите, здесь вас обучат... Как писать видео, как его раскручивать, где раскручивать, на каких сервисах и площадках. Также вас научат работать в Телеграм. Покажут, как создавать лайф-трансляцию. То есть обучат современным методам и приемам привлечения партнеров в свой бизнес. Потому что чем больше вы будете использовать сервисов, рекламных площадок, различных инструментов, тем больше у вас будет трафик. А большой трафик – это большое количество партнеров. Ну а где партнеры, там соответственные деньги и ваш заработок. Также организаторы курсов научат и покажут, как работать с чат-ботами. ВКонтакте, Телеграм, чтобы облегчить вам работу, чтобы вы это работали не в ручном режиме. Это очень большое подспорье для сетевиков. Вот смотрите, сколько уроков. Почти. Ну, их 70. Но последние уроки как итоговые. Вот 65-66 уроков, которые будут вам давать очень хорошие знания. Вот кратко о том, чему вы здесь научитесь. Какую систему работу получите. И самое вкусное и приятное, я скажу сейчас, за все эти уроки, за все обучение, за все эти инструменты вы заплатите после обучения. В начале обучения ничего платить не надо. Курс Конечно, платный, но оплачивается после того, как вы получите результат. Если у вас не будет результата, вы не будете ничего оплачивать. Так заявляют кураторы курса. Но обучение сетевому бизнесу построено так, что вы должны зарабатывать. Потому что все практически навыки, которые вы здесь получите, вы будете апробировать на холдинге GMLG. На их площадках вы заработаете. То есть на площадке GMMG вы будете зарабатывать. Я сейчас вам покажу этот холдинг. Вот и этот холдинг GMMG. Вот на этих площадках произойдет ваш заработок. Как работать на этом холдинге, как работать в этом холдинге, я сейчас вам рассказывать не буду. Я просто сказала, что обучение будет происходить в Smart Money, и бесплатное обучение, а заработок будет происходить в холдинге GMMG, они работают в тесной связке. Дорогие друзья, если вы хотите научиться строить не просто большие, а огромные структуры, хотите много партнеров в свой бизнес, приходите в Smart Money и обучайтесь, потому что их систему работы привлечения партнеров можно легко перенести на свой бизнес. Вот я и пришла сюда, чтобы получить вот эту систему и перенести на свой бизнес. Как это делать, я теперь хорошо понимаю, потому что я поняла, какие инструменты, какие сервисы можно использовать для привлечения партнеров в свой бизнес. Если вы хотите со мной связаться, все мои данные под видео. Всего вам хорошего. С вами была Мария Щербина.